И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас я расскажу про EYWA. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я показываю в реальном времени, как зарабатываю с нуля и уже заработал более 400 долларов на разных темках, разных сложности. Так, теперь... Это протокол для передачи криптоактивов и данных между блокчейнами с поддержкой смарт-контрактов. Y. WA это система, которая позволяет различным экосистемам, блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Мы предоставляем пользователям возможность быстро и дешево перемещать свои активы между разными сетями, а разработчикам эффективно реализовывать кроссчейн логику для своих децентрализованных приложений. Все мы знаем, что отправлять средства с одного блокчейна на другой может быть сложно и довольно дорого, иногда даже небезопасно, потому что мосты часто ломаются. И об этом задумался и Борис Повар, генеральный директор и соучредитель EYWA. Основным архитектурным элементом экосистемы EYWA является межсетевой протокол передачи данных EYWA, который является транспортным уровнем между блокчейнами. Миссия в том, чтобы объединить DeFi. И YWA стремится к тому, чтобы отрасль достигла нового уровня зрелости и адаптировала DeFi для массовых пользователей. Мы намерены сделать децентрализованные финансы простыми, удобными и понятными даже для новичков. Чтобы это произошло, необходимо максимально упростить пользовательский интерфейс при взаимодействии с DeFi. Альфа-тест и YWI, который прошел осенью 2021 года, сам тест проходил в полуигровом виде. В это время проект заинтересовал простых людей и соцсети. И YWA начали набирать подписчиков. В общей сумме около 300 тысяч. Те, кто участвовал в альфа-тесте, получили NFT с размещенными токенами и YWA. Весной этого года YWA начала заключать партнерство с многими проектами, такими как... XDAO, Brave и другие. Я считаю это очень круто. Также получала гранты от разных блокчейнов. И профиэк на финальной стадии. Но после падения рынка и после взлома одного из мостов сети. Гармония. Ну, именно на этой сети планировался запуститься проект. Но потом заключила партнерство с Aurora. Aurora это решение Layer 2 к Ethereum. Построенная на базе протокола NIR, кстати у меня уже есть об этом видео, можете посмотреть поподробнее. Она обеспечивает в тысячу раз меньшую комиссию за транзакции по сравнению с Ethereum. И финальность 1-2 секунды. И работает просто лучше, так как на базе NIR. Aurora полностью совместима с Ethereum, включая использование эфира в качестве базового токена. Все существующие инструменты Ethereum работают без модификации. Aurora включает в себя не требующий доверия мост Rainbow Bridge которая позволяет осуществлять двухстороннюю передачу любой информации из эфириума в НИР, включая токены ERC-20. Кстати, то, что Аурора полностью совместима с эфириумом, если говорить по-простому, допустим, у вас есть приложение на эфире, вы там его написали, код все работает, и вы можете очень быстро перенести свой код на Аурора, то есть его практически не надо будет перестраивать, там буквально пару простых действий. Нет протокол, кстати, я уже снимал... 36 видео, связанные с НИР, так или иначе, можете посмотреть в моем плейлисте. НИР протокол это основанная на блокчейне, удобная для разработчиков, сверхмасштабируемая платформа для децентрализованных приложений. И кстати, про Шарды они начали говорить раньше всех, и в них инвестировали крутые фонды, недавно 350 миллионов долларов подняли. В общем, монета очень интересная. И NIR обеспечивает децентрализованное хранение и обработку данных, достаточно безопасно для управления ценными активами. Такими как деньги или идентификационные данные. Такс. Также от Aurora EYWA получила хорошие гранты. И также получила от NIR. И еще EYVA была на NIR конференции 2022. Теперь самое интересное. Это Demo Он нужен, чтобы показать возможности EYWA. Там можно попробовать кроссчейн переводы токенов. Так, переходим на сайт UIWA Demodex по ссылке в описании. Подключаем кошелек, который поддерживается UIWA. У меня это Mr.Mask. Еще там есть Brave, Wallet Connect, Trust Wallet. Вообще самые топовые кошельки тут есть. А для теста нам нужно получить тестовые токены. Их можно получить по ссылке в описании. После получения токенов на сайте... И обмениваем их на монету DAI. Дальше нажимаем Trade. На токен DAI. А внизу выбираем нужный нам токен. Например USDT. Или любой другой токен. Нажимаем на Swap. И в кошельке подтверждаем все что нужно. И все готово. Это всего пару кликов. В общем очень круто. Мало где такое есть. Я еще ни разу до этого такого нигде не видел. Так, А во вкладке транзакции мы увидим историю переводов. Токен X, это означает, что на его месте может быть любой токен, который поддерживается в сетях. Также проведена оптимизация проскальзывания при обмене активов и балансировка крощений пулов. У EYWA есть свой стейблкоин, универсальный crosschain, стейблкоин и USD. Его можно конвертировать в любой из поддерживаемых стейблкоинов. Как видите, это очень удобно и быстро. Всем советую перейти по ссылке на демо UYWA и попробовать сделать переводы и понять, насколько это просто и удобно. Ждем полного запуска проекта, ведь тогда больше проектов будет интересоваться UYWA и могут заключить партнерство. Или, в общем, много всего интересного нас ждет, я думаю. И я думаю, то, что будут даваться награды за тест. На сети проекта там вы можете узнать новости проекта, конкурсы, например. Я сейчас участвую в отличном конкурсе от команды. В общем, приходите там все новости, если что, задавайте вопросы в комментариях. Если вы видели какие-то ошибки, надеюсь, они не были критичными. В комментариях можете на них указать. Не забывайте лайки, также подписываться, ставить мне давление.